друзья всем привет вот мы сегодня записываем ответ на вопрос вместе как просили это кстати виновник всех вот этих за кадром криков это он спускайся не хочет сниматься сегодня хотела бы ответить на вопрос я все помню как бы обещала снять видео про то как ухаживать за кисточками, чтобы они не пушились, да, оставляли свою форму вот первоначальную. Ну, как бы, скажу так, что первоначальную форму они будут все равно, ну, это материал, это расходный материал, который рано или поздно, он у нас все равно, да, износится, ну, как мы можем продлить им все-таки жизнь. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что кисти естественно после работы с маслом нужно своевременно мыть то есть порисовали и ну я расскажу вам как бы свой да такую как, как я это делаю то есть может кто-то что-то знал кто-то не знал ну так вот я расскажу если порисовал вот я такая если не пошла сразу кисточки не помыла это вот начинается знаете один какой-то фактор отвлек, другой какой-то фактор отвлек, и все, это забывается, и они засыхают. То есть кисточки нужно мыть своевременно после работы сразу. Это первое. А, Во-вторых, если вы пишете, вот как я, и маслом, и акрилом, и гуашью, и акварелью, то есть для каждого материала должны быть свои кисточки. То есть не использовать кисточки как для масла, так и для акрила. Ну, то есть ну или как-то там акварельная это вообще другая да и история тебе вообще ни в коем разе нельзя ни в масло ни во что вот это что касаемо а, этих да кистей а, как же все-таки их мыть и ухаживать как это делаю я ну вот я пописала да кисточка вот щетинка там неважно а, там синтетика да вот такая вот синтетика то есть, что я делаю? Я иду сразу беру кисточку и мою я их обычным хозяйственным мылом, теплой водичкой. То есть представим, что моя рука это брусочек мыла хозяйственного. И я вот таким вот образом вот так вот прям набираю мыльцы, вот так вот прям вбиваю, втираю под струей воды. Да. И потом, вот у меня здесь такая кисточка, она не совсем презентабельная уже как бы такая потрепанная, старенькая-старенькая, намыленную кисточку я беру и вот так вот прям вот в этой щеточке прям вот так вот вычищаю, чтобы вот эти вот все внутри вот эти волоски, потому что мыло, когда мы мылим, оно не, не проникает прям туда глубоко. И вот как бы вот этим вот движением, да, мы как раз таки вот это хорошенечко-хорошенечко промываем щетка, она такая довольно-таки жесткая, вот у меня, также и с синтетикой, что еще хорошо, как хорошо их мыть, масло, оно жирное, да, у нас такая красочка, и очень хорошо использовать для начала, перед тем, как мыльцем мыть, вот тот разбавитель, на котором я пишу текуриловский да, white spirit, промыть первоначально кисточку в нем, а потом он очень хорошо убирает из кисточки краску, там остается совсем чуть-чуть. То есть мы идем уже мылом, когда моем, у нас ну это проще, просто проще сделать. Он, конечно, не особо дешевый этот растворитель, но его, и э, даже я вот я много да, пишу, и мне его хватает надолго. Довольно-таки он у меня уже давно. А, вот. И как бы ну можно себе приобрести. Кто не так часто пишет, вам его вообще надолго хватит. Плюс я еще как делаю, вот я пописала, да, я по чуть-чуть его добавляю в кружечку пластиковую. А, пописала а, и оставляю. Краска, которая. Когда мы рисовали, да, писали, она оседает на дно, и этот разбавитель более чистый остается. Я его в отдельную посудинку сливаю, и вот этот уже растворитель, ну, не особо чистый, да, скажем так, но ну, уже краска осела, его можно использовать как раз-таки для промывки кистей. Вот так, то есть такая вот экономия. Можно так сделать. А, вот, что еще... Тоже, помимо того, что своевременно мыть кисти, что еще можно использовать? Если, допустим, чуть-чуть ну, она полежала и красочка подсохла, да, я использую вот такой вот шуманит. Все его, наверное, видели, слышали, знают. Но, но, если вы будете этим шуманитом мыть синтетику, Синтетику. С ней ничего не будет. там Даже если вы там попрыскали. У нас же э, самое главное, чтобы она была вот такая вот, да, вот, ну, примерно как вот из магазина, ровненькая, да, не, не вот такая вот торчащая. Хорошенько вымывать вот здесь вот около металла, да, как оно правильно, металлическое, этот, зажим этот. Потому что туда, когда вовнутрь попадает красочка, она становится, ну, представляете да накапливается здесь краска на волосках и она становится все шире шире шире да вот то есть, ну вот так вот примерно это будет да она будет расширяться и вот такая вот она у вас будет то есть вымывать нужно хорошенько вот тут около основания и вот этим шуманитом я тоже раздвигаю вот так вот до да, ворсинки буквально вот если как бы чтобы видно было и туда вот запрыскиваю его. Это если она так подсохла и если не вымывается, к примеру, мылом. Можно так. И вот синтетику можно оставить на довольно-таки продолжительное время. Да? С ней ничего не будет. То, что касаемо щетины, если вы оставите надолго этот шуманит, то вы рискуете остаться вообще без ворсинок, а то есть останется у вас вот это вот одну древко. И все. То есть он разъедает щекину. Но, также им можно, сейчас покажу, у меня есть, я здесь приготовила, кисточки такие, как вот такая, вот видите. Она, вот они, торчащие. Это вот что с ними сделал шуманит. Но вот эту кисточку можно было выкинуть. Вообще, потому как я ей писала, забыла вымыть и она засохла просто стала камнем. Я думаю, дай-ка я не буду ее выбрасывать, попробую отмыть этим шуманитом, подержать подольше. Да, она распотрошилась. Видите, она такая. Щетинки у нее, если у новой, они вот да, вот у новой, они более так вот ровненько, все вот э, стоят как бы, да, одна к одной. То от шуманита, щетина, она вот как-то вот начинает, каж каждая ворсинка, да, там вот изгибаться, вилять. И вот, и, и вот получается вот этот ежик, а не кисточка. Вот, собственно, ну, я все-таки думаю, ну, и все равно они уже засохли, да, да, дай-ка я думаю, все-таки... Э, попробую его подольше подержать, и как бы, что из этого получится, ну, помыла, вымыла я их, вот они, как видите, они сейчас, вот ну, они гнутся, ну, она такая вот, вся как шарик вся пушистая то есть шуманитом там я запшикала его туда прям все это хорошенько не с первого раза естественно она отмылась то есть я долго отмывала и вот прям знаете об что-нибудь твердое вот так вот я ее прям пристукивала выбивала оттуда чтобы туда дальше потом ну, шуманит проникал сама вот это вот средство потом я ее мылом промывала Потом опять запрыскивал. Ну, то есть я ее оживила. То есть ей уже можно работать. Ну, какие-то такие более деликатные вещи ей не попишешь. Но она... Можно ей писать, к примеру, а, натыкивать вот листву, либо что-то ну, вот такое вот. Ну куда-то уже можно ее все-таки пристроить. То есть она размерчик не особо такой маленький, поэтому я ей как бы ну, редко работаю, потому как у меня более форматы я сейчас маленькие рисую, но уже как бы она в мусорное ведро не пошла. То есть она уже как бы а, живет дальше. Вот такая же, но она была менее засохшая. Видите, тоже я ее вымыла, и она более у нее форма сохранилась. Вот. То есть, если, тоже зависит вот, от того материала, чем вы пишете. Если вы пишете, к примеру, на масле просто, да, кто-то пишет, на прям даже на подсолнечном масле, у некоторых аллергия, на все вот эти запахи, да, растворители, разбавители, то масло, естественно, кисти, можно там не сразу бежать их мыть, да, а какое-то время они могут полежать, потому как масло так быстро не сохнет. Если на растворителе вы пишете, там они, конечно, быстро сохнут. Вот все, которые... Работы написаны на разбавителях, растворитель, либо двойник-растворитель с лаком, ну такие вот, которые быстро сохнущие, эти, конечно, желательно сразу мыть. И, естественно, помним про то, что вымываем вот здесь вот основание. И когда вот я помыла, да, что я делаю? Вот некоторые, я слышала, делают в хозяйственное мыло прям вот намыливают, ее вот так вот сминают, да, аккуратненько. Кто-то даже бумажечку заворачивает, чтобы они, ну, вот так вот, да, как упакованные были. Я так не делаю, я ее помыла, вот она у меня мокренькая, я ее также прижала и поставила в баночку. Вот у меня кисточки, они в обычной баночке стоят у меня и все. Ну, в вертикальном положении ворса, естественно, вверх кисточки вниз с ворса мы не храним и все этого достаточно мыло да она вот знаете как покупают кисточки и они вот склеенные да их сначала надо так вот потерпить промыть изначально когда они новые в клее это вот именно делается для того чтобы они были вот в таком склеенном состоянии и то есть у ворс никуда ничего не делось мыло, оно в принципе тоже при высыхании, оно так подсыхает и а как бы держит эти ворсинки вместе. Но э, лично я, ну, как, так как я часто да, много пишу, я не вижу в этом, в этом смысла, потому что мне каждый раз нужно каждую кисточку бежать и мыть. То есть я здесь, мне э, мастер-класс идет, я взяла какую мне там надо, я раз-раз-раз и пошла. А так мне надо промыть ее, там, что-то, какие-то манипуляции сделать, то есть, ну, для того, кто часто пишет, пользуется какими-то определенными кисточками, да, которые в ходу постоянно, то есть, я не вижу смысла а, хозяйственным мылом вот это вот, заматывать их там, то есть, помыла, да, прижала, а, и все, и поставила, все, они ждут своей очереди, своей работы. То же самое с щетинками, да, вот, иногда, я не всегда вот мою шуманитом, это когда уже там совсем она там, да, пишу, пишу, там помыла, оно там накапливается, накапливается, смотрю, она у меня уже начинает торчать, пушиться и уже начинаются манипуляции, уже разъединяю вот так вот волоски, и туда шумани там и вот так вот прям промакивая, выбиваю, все это дело, краску вычищаю. Но как бы, как сказать, во-первых, да, не часто я этим шуманитом пользуюсь. Но иногда вот бывает такое, что прибегаю к нему. А так, в принципе, хватает, если своевременно мыть вот как, какой-то грубой щетки, мыло хозяйственного, теплой водички. И вот это вот, все это делаем, и все великолепно. Все хранится кисточки у меня уже подолгу подолгу такая большая тоже есть уже я не пользуюсь потому что она ну очень большая Друг зовет вот ну то есть вот такие вот нехитрые действия и кисточки в принципе хранятся вот тоже щетинка тоже как бы ну мою хозяйственным мылом просто и как бы Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спрашивайте еще, если остаются какие-то вопросы. Вот тоже кисточка. Видите, небольшая она такая. Вот уже ее как раз-таки пора мыть у основания, потому что прям вот даже чувствую, я ей долго не писала, чувствую, что внутри прям как камешек краска скоксовалась. Вот. И, конечно, ну, помним про то, что щетину... А если, вернее, синтетику, если можно подержать там какое-то время в шуманите, то синтетику, вернее, синтетику, если можно, щетину нежелательно долго держать, потому что вы потеряете просто свою кисточку. Останетесь без нее. Либо она будет вот таким вот ежиком станет. Но если, вот говорю, если спасти там для чего-то, да, ее там совсем окаменело, растворяет он ее, разъедает краску и как бы и что синтетику, что щетину я всегда после шуманита, даже вот на синтетику он сильно не влияет, да, там она как бы такая и остается. Но я все равно после этого очень-очень хорошенько тщательно промываю с мылом ее, ну так подстраховаться мало ли что всякое бывает. Вот. Ну, то есть, вот такие вот нехитрые действия и кисточки вам э, будут служить ну, довольно-таки долго. Если это не какая-то китайская и она э, вылазит, вот, типа, вот таких у меня есть кисточек китайские. Они, э, вот, даже написано там, Маден Китай. Не знаю, видно, не видно вам. Э, вот, это, это вообще друзья мои это, я повелась на то что их было много и они вот это вот от такого большого размера там до до вот такого вот идут там то есть э, но синтетика да она приятненькая такая мягенькая но и максимум для чего их можно использовать это покрывать картину лаком все для работы маслом э, невозможными работать они очень мягкие одна вообще пришла просто вот так вот ручка деревяшечка это то есть даже ворсы не было и маленькие, если эти даже как-то там какими-то типа скобами что-то там скреплено, то маленькие вообще не скреплены. И одну я после работы просто начала мылить мылом, она у меня вот так вот вылезла вся все. То есть, ну, ужас ужасный. То есть, на кисточке тоже как бы, ну, как выбирать кисточки, это уже другая тема. То есть, на что обращать внимание и все такое. Это, как бы, я считаю, вообще, видели, я пишу и из детского мира, да, и там, и всякими разными. Главное, чтобы вам под, под вашу задачу, да, она подходила. А там, профессиональная, там, за космические деньги, или какая-то копеечная. То есть, это уже... Главное, чтобы она со своей задачей справлялась. Вот так, я считаю. А так можно, мне кажется, и веником нарисовать. Вот так вот. Ну, вот, на этом все, дорогие мои друзья такое видео получилось рисуйте творите выкладывайте свои работы всем спасибо кто пишет комментарии ставит лайки поддерживает канал то есть на этом все Я с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока